Лепные декоры — обязательные элементы красоты, уюта и достоинства. Материалы изготовления встречаются разные, но основные — это гипс, полистирол и полиуретан. Характеристики этих материалов отличаются. Их надо знать и учитывать, выбирая декоративные элементы под ваши цели. Гипс — долговечный при должной защите и своевременном ремонте может служить более 100 лет. Не горит. Не поддерживает горение. А при пожаре не токсичен. Экологически чистый. Может использоваться для внутренних работ. В общем, прочный, но подвержен сколам и царапинам. При сильных воздействиях трескается и уже не подлежит ремонту. Очень тяжелый, а это дополнительная нагрузка на фундамент, стены и потолок. Абсорбирующий. Впитывает запахи и влагу, что приводит к появлению грибков и плесени. Устойчив к растворителям. Можно использовать любые лаки и краски. Ценовая категория – средняя и выше. Современное подобие гипса – искусственный камень. Влагоустойчивый, но такой же тяжелый и несколько дороже. Итоговые характеристики. Гипс. Пожаробезопасный и экологичный. Прочный, хотя подвержен сколам и царапинам. Устойчив к растворителям и долговечен, но тяжелый. Впитывает влагу и запахи. Гипс – это лидер при производстве декоров для реставрационных работ. Музейные комплексы, памятники архитектуры –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 Решение о покупке тех или иных декоративных элементов принимается на основе анализа нескольких факторов, один из которых — материал.